на сцене самого актера, то я вижу сразу, да, у меня участвует и зрение мое, и слух, и я сразу все как бы картинку воспринимаю. А вот кукольный театр, там уже как бы, да, изображение куклы, а голос-то живой, и вот не все умеют э, как бы прожить от имени своего персонажа вот эти вот диалоги, разговорную часть, общение это. И это, в принципе, сложновато. Особенно начинающим ребятам, которые ну, никогда с этим не сталкивались. Ты же меня поразила тем, что ты поняла моментально задачу, моментально заинтересовалась, моментально воплотила это. Ну, значит, ты творческий человек, значит, ты умница. Я говорю тебе, ты меня поражаешь каждый день все больше, больше и больше. Мне Радостно, мне приятно работать с таким человеком, как ты. Ну вот, похвальба заканчивается, давай переходи теперь дальше. Да? Значит, Что еще хочу отметить? А, откуда у тебя появилось такое понимание, что это разные персонажи, а раз, значит по-разному должны быть и монологи внутренние? И когда ты стала действовать и понимать, что такое персонаж лиса, и что такое колобок, и что старушка, да, и у тебя на каждом действующем лице, да, ты не искала интонации, что мне понравилось. Ты действовала, и у тебя голос рождал такие интересные ну, вот эти вот обращения персонажей друг к другу, которые меня ну, просто поражают. Ну, ну молодец же. Ну молодец. Так вот теперь, переходя от этой вот работы твоей, да, посмотри, сколько раз переключается в колобке у тебя лично отношение, умение взять роль лисы на себя, умение взять роль колобка на себя, как исполнитель. И не искать интонации, а действовать от имени персонажей. Много раз там ведь, да? Я это веду к тому, я это веду к тому, что у тебя стих, который есть, вот там вот эти переходы твои внутренние, как вот в сказке получилось, там от имени других персонажей ты действовала. А в стихе Тут ты должна эти диапазоны перемещения своей души на разные темы, которые там в стихе присутствуют, должна уметь их тоже выразить. Понимаешь? То есть там много моментов переключения внутреннего монолога. И опять же, мне не надо искать интонации, ты прекрасно понимаешь что мы не интонации ищем, мы не красим слово, мы э, не читаем с выражением. Сейчас вот я с мальчиком занимаюсь одним, ему он в первом классе, и он, я уже четвертое или пятое занятие с ним, а он все равно продолжает в обсуждении и говорит, нет, я не репетировал дома с выражением. Знаешь, у меня это сразу моментально вот так вот... Что значит с выражением? Мне не надо с выражением, мне надо... Уметь выразить себя, да, а не искать в голосе выражение. И еще раз говорю, я тебя за это хвалю, потому что ты это понимаешь, ты этого не делаешь, и ты действительно переходишь на действие. Действуешь, а голос, как мы всегда говорили, откликается сам на действие. Поэтому я и хочу, чтобы ты разнообразила этот стих, чтобы он у тебя был... Более объемным, более шире по звучанию мысли Что не одна только мысль Я от себя вот и говорю, нет А включала свои разные абсолютно настроения И разные клапаны своей личной души И тогда перебрасывала себя в одно состояние В другое состояние И тогда у тебя... Ты пошла по правильному пути, когда только мы начали заниматься этим стихом. Дальше мы чуть-чуть остановились. Остановились, но ну, в силу разнообразных причин, что у меня там не было связи в августе, потом еще там. Да, я не знаю, как сейчас у тебя, вот есть желание продолжить над этим стихом работу? Да. Тогда начни мне сейчас просто, вот уйди в это состояние, да, э, пойми, что это твой мотив, это твоя тема, она тебе дорога. Попробуй сейчас. Вот как сидишь, Здар... прям. да? Заразите меня амнезей чтоб не помнить порезу души, чтобы верилась, будто впервые, чтобы забить, чтобы забыть все обид тоже чтобы дышалось, как в детстве далеком, в боли в груди, чтоб любовь без расчетов, намеков. Светлая там впереди. Спасибо. Смотри, вот там есть разные понятия. Душа и любовь, да? Отношения пока одинаковые, что ты говоришь про душу, что любовь. А мне нужно, чтобы ты подобрала на моих глазах вот это любовь. Чтобы ты прожила, поискала в себе эту тему, чтобы она не была. Сейчас она у тебя несколько заготовленная. И ты ее как бы пытаешься оживить эту тему. Нет. Включи свое отношение к пониманию слова любовь. Включи свое отношение. Не торопи текст. Проживи. Ты должна еще одну вещь запомнить, да? В искусстве, в любом, очень важен момент. Я называю это, да, когда для человека и даже для актера для автора все происходит впервые. Впервые. Он впервые сейчас говорит о своем состоянии ⁇ Заразите меня амнезией да? ⁇ потому что он испытывает одни чувства. А потом тут же сам переходит к другой мысли. И отношение его к любви, к слову этому, к пониманию этого слова, самого момента для человека. Смотри, как ты заулыбалась, видишь? Вот ты заулыбалась, несмотря на то, что губы зажала. Вот, вот, вот мне хочется, чтобы какая-то маленькая пауза, вот я увидел вот эту жизнь лица, которую сейчас я увидел. И перешла на новый кусок. Там же поменялось отношение? Нет. Любовью. Да? Сначала амнезией. Это как бы э, забыть все. А потом нет, все-таки мне одно оставьте. Заразите меня любовью. Понимаешь? Ты сейчас делаешь так. Заразите меня амнезией, заразите меня любовью. Но я утрирую. Ты не так делаешь, но немножко проживаешь. Но мне хочется увидеть твою душу, твое сердце, которое сейчас рождается впервые на моих глазах. Хоть ты миллион раз будешь читать этот стих по жизни, но нельзя пропускать свое сердечко, свое понимание. И каждый раз надо проживать это заново. Это и будет. Я проживаю это впервые, потому что вчерашний день... Время прошло. Ушло время. Это уже история. Я вчера читала, я вчера жила, но это была, во-первых, другая аудитория. Это было другое мое состояние. Я все-таки на сутки повзрослела. Время, то, которое прошло, уже не вернешь. А вот держать это для себя, как впервые, потому что сегодня новый день. Сегодня новая аудитория. Сегодня новые мои чувства никогда об этом не забывай поэтому себе эту фразу все как впервые запиши вот в свою библиотеку вложи да в библиотеку свою своей памяти что надо как впервые потому что это закон природы, мы с тобой встречаемся уже не первый раз, не первый день, но то, что мы встречались раньше, это уже история, а сегодня идет продолжение сейчас здесь. И может быть некоторые вещи я тебе впервые говорю, а может быть некоторые вещи ты бы хотела сказать мне впервые, а может быть да, поэтому слово впервые всегда помню что все, что происходит у человека в секунду, в данную его проживание, это не повтор того, что было, это всегда все впервые. А для творчества этот момент всегда интересен. Поняла? Да. Вот теперь я даже э, думаю, э, какую тебе дать вещь, которая бы дала. Вот смотри. Сказка ⁇ Колобок ⁇ там много образов, и ты с ними справилась. А теперь все-таки я тебе предлагал эту липочку. А, ты сказал, нет, но ну этого я еще не могу, этого я не понимаю. А, я вот сейчас ищу материал, который можно было бы дать тебе, где это была бы уже не Аня, а образ. То есть образ, который ты как актриса бы уже могла создавать. Понимаешь? Я бы с удовольствием хотел посмотреть, когда ты сыграла бы Бабу-Ягу. Вот Баба-Ешка, настоящая. Это другой темперамент, это другая хитрость, это другие монологии, это другой взгляд на жизнь. Да? Она вреднятина. Ты-то добрый человек, ты очень красивый человек. А я хочу, чтобы ты Попробовал вот этот негатив на себе сыграть бабу ⁇ какую-то такую. да, Очень хитрую. Если я же не предлагаю кощей бессмертного, <звы> я тебе предлагаю бабу ⁇ А что ты рукой закрываешься? У тебя красивая улыбка, а ты меня лишаешь ее видеть. Поэтому давай какой-то материал будем искать. Давай какой-то материал. Может быть, ты сама посмотришь, что тебе хотелось бы. Вот, допустим, ты бы в школе сейчас по литературе. Что вы проходите? Мы. Да. Автора там Пушкина, Некрасова, мы, Лермонтова. Мы, мы пока. Еще рано, понятно, что вы Чехова сейчас еще не проходите. Ну, мы будем проходить, но пока что мы придумываем свои сказки. Молодец, молодец. А ты придумала? Ну, надо работать в группе, но получается, что я отдываюсь за всех пацанов. Да? да. Ну, а ты распредели роли. Ты просто скажи, да, вот наметь какую-то сюжетную линию о чем ты хотела бы сказать. Всегда для людей интересна тема зла и добра Хоть им 90 лет, хоть им 5 лет, но всегда эта тема присутствует везде Зла и добра Это вечное как бы, движение-толкатель жизни вперед Потому что без зла не будет добра Без добра не будет зла Они взаимосвязаны это вот часто говорят, а зачем Господь Бог создал? Кто-то идет в церковь, кто-то молит, молитвы произносит, и считает, что Бог его услышит, и Бог все сделает так, как этого человеку хочется сейчас. Я же, например, понимаю только одно, что у Бога все на весах. Все на весах. И Бог, природа, для меня Бог – это природа. Понимаешь? Неважно, как он называется там, да? Он называться может там Аллахом, он может называться Буддой, он может называться в разных странах по-разному. Но для меня Бог – это природа, которая держит равновесие во всем мире, ближнем и дальнем. Самый дальний космос, существование звезд, взаимоотношения их, Силы притяжения, силы отталкивания, рождение звезд, умирание звезд. Вот это и есть природа, все держать в равновесии. Понимаешь? Поэтому у Бога все на весах. Точно так же и добро, и зло на весах. Я считаю, что... Вот эта пандемия, вот это вот все, это природой послана своевременно всему человечеству, которое вдруг перестало уважать свой род, стало заниматься ненужными вещами, популяризировать те вещи, которые природой, да, ну элементарно просто даже, что такое для меня татуировка? Я вот недавно позавчера ехал в маршрутке, и люди, э, кто-то повел себя по-хамски, я сделал замечание, и весь автобус поддержал меня. А принцип какой-то, да, ну не создал человека, Господь Бог природа, не создала человека обезьяной попугаем. Попугая природа разрисовала. Человека природа не рисовала, кожа чистая, а смысленно создала аппарат его телесный и духовный. А человеку этого мало, и он хочет выделиться. И что человек делает? Он начинает наносить, как попугай, на себя татуировки. У меня буквально один день назад произошел с сыном разговор. Он говорит, видел своего одноклассника, и он с бородой, знаешь, говорит, вот все это. Я, и я у меня так вырвалась фраза, я говорю, ты знаешь, ну, наверное, бороду носят, хотят выделиться, да, хотят, чтобы... Хотя, я говорю, это мое мнение. А на самом деле человеку выделяться надо умом, мыслей, да, желаниями какими-то, уметь выделяться тем, что его волнует а не внешним обликом за счет бороды, за счет татуировки, за счет еще чего-то. Поэтому я говорю, Господь, Бог, природа человека не создала с татуировками. А человек, который хочет выделиться... Я недавно в автобусе снял одну девицу, ну, наверное, на год старше тебя, так у нее уже полно и в носу, и в ушах этих колец... Э кор. а? Кирсинг. Да, пирсинги эти называются. Для меня это незнакомое слово, но я соглашусь с тобой, что это, наверное, пирсинг. Да? И, и, и на губах, и на чем только нету. да, Короткая стрижка, а, значит, лицо выделяется, волосами не закрывается. И разрисованное лицо красным и зеленым, глаза под глазом. И такое обещание, издалека смотришь, думаешь, какие-то синяки и что-ли поставили. А когда присмотришься, думаешь, а, ну понятно, но ну человек хочет выделиться. И он чем выделяется? Вот этими всякими пирсингами, вот этим всем... вместо того, чтобы накачать себя культурой, да, прочитать какие-то интересные, вкусные мысли, задуматься над ними. И развивать себя в этом отношении. Ведь человек тянется не к разрисованному телу, а человек тянется к тому, кто мыслит интереснее, чем другие. Вот это самый интересный момент в жизни любого человека. Почему лидерами ей становятся? Потому что знают больше, умеют больше. И часто это, наверное, даже в школе видишь. Да? А, вот я подбегу к нему, он задачку эту решил, сейчас пусть мне поможет, я перепишу. А почему тот может, а этот нет? А потому что этот лентяй, и он хочет жить так, знаешь, быстрее. Быстрее, сам труда не прикладывая, знания ему не нужны, ничего ему не надо. Поэтому твое замечание, что ты над мальчишками там руководишь, я возвращаюсь. Придумай сказку «Зло и добро». Вот на эту тему. А когда придумаешь, подумай, какие действующие лица могут поднять эту тему. Опять же, из наблюдений на, за сегодняшним днем. Сегодняшний день может подсказать, как выглядит один персонаж, который, допустим, несет добро, и как выглядит другой персонаж, который несет зло. Смотри, как мысль твоя работает, да? Работает. Это называется ежа под череп запустить, чтобы иголки, иголки там, да, шевелили мои мозги. Интересное выражение? Да. Да. Ежа под череп, под череп запустить. Это я люблю. Когда в глаза начинают мыслить, начинают жить человек идеей какой то сразу видно по нему и когда его азарт начинает достигать величины 100 градусов вот тут тогда уже и действия начинаются но за колобка тебе огромное спасибо теперь по упражнениям по упражнениям я хочу чтобы ты придумала какой-то этюд Со стульчиком Мы как-то с тобой делали, да? Этюд Ну, стул Одно дело я вошла Мы делали, по-моему Я вошла, я в музее, я вижу этот стул Это стул Петра Первого Тут же я закончила этюд Первый, сказала, все Тут же делаю второй этюд Вижу стул на котором производит казнь человека. И вижу стул, третий раз захожу, на котором, допустим, сидела Нефертити. Знаешь, что такое Нефертити? Да. Ну вот. Это уже античные времена, да? Это до нашей эры. Вот попробуй, как ты будешь себя... Э, какое отношение у тебя будет к этим трем разным предметам? Опять же, я это делаю для чего? Чтобы ты понимала, как меняется мое отношение даже к предметам, если мы предлагаемые обстоятельства заранее оговариваем. А когда мы в стихах работаем, в баснях работаем, там у автора все это уже предлагаемые обстоятельства даны. Если мы научимся сами эти предлагаемые обстоятельства через этюды понимать, что при одних предлагаемых обстоятельствах мы живем по одному, а в других по другому, а в третьих по третьему. А для этого достаточно вот эти этюды сделать, вот этот, да, мое отношение к предмету, но это три разных предмета, и три раза меняется мое отношение. Если мы э, это как бы восстановим для памяти своей, потому что в жизни мы все этим владеем, все владеем, мы быстро оцениваем, на какой стул мы садимся, чистый он или грязный, можно на него сесть, нельзя, шатается он немножко, не шатается, как он выглядит. Мы в жизни всем этим владеем. Это у каждого человека автоматом происходит, мы все умеем. А вот для того, чтобы понять, как в себе менять, да, как создавать для себя определенные предлагаемые обстоятельства, которые не подходят, то есть к одной роли они могут подойти, а к другой нет. Вот для того, чтобы это понимать, для этого вот эти этюды и как меняется мое да, поведение на основании чего? На основании предлагаемых обстоятельств и оценки собственной, рождению отношения собственного к данным предлагаемым обстоятельствам. И тогда, если мы берем литературный материал, мы это всегда учитываем. Мы учитываем, это комедия или трагедия по жанру. Мы учитываем, какое слово написано. Есть слова, которые, ну, ты знаешь, вкус вызывают. Я влюбляюсь иногда в слово, в само выражение, в саму мысль, как она оформлена словами. Вот эти вещи на простых этюдах и учатся, и, и замечают. Почему я через басню тебя проводил, да? Почему я просил басню сделать? Потому что мы, ты уже прошла, ты уже понимаешь, что там да, несколько персонажей одновременно присутствуют у автора. И от имени этих персонажей надо действовать. Но они ведь все разные. Мы с тобой басню проходили или нет? Проходили. Ну вот. А тут ты сидишь так, задумалась, и я не пойму, понимаешь ты, о чем я говорю или нет. Значит, попробуй на следующий раз сделать это. И помнишь, я тебе говорил, мы расставались, я говорил, пожалуйста, три рассказа устных, что меня удивило. Ты в этом направлении думала? Наблюдать за жизнью наблюдала. <гибли> а -а. Значит, я тебя прошу а, сейчас. Я тебе минуту подожди сейчас и покажу тебе ключу. Вот смотри, читать умеешь? Шедевры русской живописи. Эту книгу я беру к себе на занятия. С ребятами. Открываю, нахожу любую картинку. Угу. И прошу. Это портрет в данном случае. Есть картинки разные, да? Значит, я прошу, ну, допустим, ты должна выбрать картинку. Это моя просьба на следующее занятие приготовить. Любую картинку возьми. Да? Хоть открытку. Мы начнем занятие, ты мне ее не показываешь, а ты, глядя на Картинку, все, что видишь, передаешь словами мне полностью описание того, что видишь. Поняла? Mm -hmm. Так, сейчас у меня тут что-то за все. Значит, смысл: когда я отдаю ученику книгу, я говорю: выбери любую картинку, не показывай ребятам. Выбрал? Она тебе понравилась? Передай эту картинку всем ребятам. Он выполняет это задание, он один видит эту картинку, он передает всем ребятам то, что видит. А дальше мы должны каждый из ребят дать название картинки, которую он передал нам. Придумать название тому, что Исполнитель передал нам. И вот эту картинку надо два-три слова максимум. Да? Ну, допустим, у меня вот платные ученики, я сейчас с ними это тоже прохожу. Я им дал, они мне рассказали, и я назвал конкретно то, что мне передали. Есть такая картина, называется «Неравный брак». Она известная картина, она висит музей а но она здесь тоже есть и вот человек исполнитель выбрал это и он очень точно рассказал то есть название которое мне передали которое у меня родилось совпало с названием автора который написал эту картину и тоже назвал ее неравный брак а В свое время это было в 70-е где-то годы. Я знал о том, что разрешили великому художнику советскому устроить выставку в Манеже. Это было в 70 е годах прошлого столетия. Фамилия автора Илья Глазунов. Он только недавно ушел из жизни, ну, лет, наверное, 5-6 тому назад. Может, я ошибаюсь. Но когда я узнал о том, что его выставка разрешена, я, естественно, кинулся на эту выставку. И вот представь. Картина. Она где-то сверху 50 сантиметров. Рамка. На 30. Вот такая картина. Вот таких mm -hmm. размеров. На ней нарисовано. Внимательно слушай. На ней нарисована комната, которая, да, комната, стенки света нет, потому что это ночь. И в центре картины, ну, где-то так на расстоянии определенном, дверной проем. Дверной проем с бахромой. Покрытый вот этой портьера Портьера, которая на дверь обычно вешали И там бахрома такая висит И из-за этой портьеры выглядывает девочка лет 5-7 Одета, насколько я помню, белый платочек Синюю, по-моему, кофточку И в ночной рубашечке, в тапочках Держит на руке блюдце на нем стоит свеча и горит огонь. И она заглядывает из этого дверного проема, заглядывает вперед на нас, зрителей, и смотрит, что там. Как бы ты назвала эту картину? Одним-двумя словами. Итак, комната, ночь, дверной проем, девочка. В руках блюдца со свечой, заглядывает вперед. Ну, любое название, которое тебе, да, вот первое приходит. Девочка-свечка. Девушка, девочка сама свечкой? Это разумно назвать так? Девочка-свечка, то есть, которая горит сама, да? Девочка и свечка. А, вот видишь, девочка и свечка. А какое еще можно дать название? Как ты думаешь, ради вообще чего написал, ради чего, ради какой мысли написал? художник эту картину. Может, я тебе ее не передал смысл, да? Я просто описал конкретно изображение, да? Я не передал тебе, но я, правда, сказал тебе, девочка заглядывает вперед туда со свечой, заглядывает вперед в эту темноту. Некоторые человек... говорят, девочка боится. Это смысл картины? Нет. Смысл девочка картины. Ждет. Смысл картины в том, чтобы человек не, за... не заглядывал свое прошлое. Ну, близко, близко, близко. Но ведь он заглядывает куда? Вперед. Мы-то лицо этой девочки видим, она взглядывает вперед, и как бы путь себе освещает и что-то еще глазами ищет. Чтобы человек проходил вперед без страха. Ты знаешь, я не буду тебя мучить, но художник назвал одним словом эту картину. Я тебе сейчас назову, а ты мне скажи, тебе понравился смысл и название картины? Открылось после названия картины, которую я тебе скажу, как он ее назвал? Открылся ли тебе полностью смысл этой картины или нет? Итак, слово одно. Вера. Все, все ясно. Здорово, Здорово. да? Да. блестящая картина и название точно это женское имя на котором художник построил свой взгляд на мир и выразил свое убеждение через эту картину что в человеке с малых лет Должна присутствовать вера, несмотря на темноту. Здорово? Да. А с другой стороны, казалось бы, да? Но ведь не только художник видел это. И другие люди видели, как их собственные дети с фонариком или как, не знаю, да? Выходили в темноту, не хотели будить родителей, выходили, искали, да, там, как пройти, допустим, Шумы слышали, да, к двери не хотят будить, или кто-то позвал, выходит тоже, да, или просто по своим каким-то нуждам вышли и ищет выход. Многие видели, но никто данные увиденные примеры не перекладывал на мир искусства языка искусства. где и отличается гениальность и художников, и любого автора, музыканта, композитора, что многие не наблюдают в обычной жизни каких-то интересных вещей и не связывают это с художественным восприятием мира. А есть люди, которые простое бытовое действие, Возводят в степень поиска ответа на вопросы, которые их мучают. Так что же такое вера? А вот он выразил по-своему, что такое вера. Здорово, тебе понравилось или нет? Да. Поэтому я и прошу. Простые вещи, которые есть в жизни, вокруг, умей оценивать, наблюдать, умей их совмещать с твоей душой. Наполняй своими наблюдениями, своими образами, своим восприятием мира. Понятно? Да. Не буду тебя мучить. Итак, пожалуйста, три этюда со стулом на следующий раз попробуй мне сделать. Давай стих, дальше работай. Тебе надо помогать там по действию дальше или нет? Нет, не надо. Значит, пожалуйста, сделай это. Обрати внимание, что слово рождается только после того, как... Да, не делай его заготовленным, не пропускай его ну, подряд. А все-таки все впервые. Мы сегодня об этом говорили. И слово должно рождаться впервые. Ладно? Значит, стих продолжай работать. А вот это задание, три этюда разных со стулом, подумай, как сделать. Ну и, естественно, посмотри, какой материал я буду искать. Буду стараться дать тебе посложнее. А по поводу бабы подумай, может быть, и сделаешь? А? Подумай. Подумай, подумай. Умничка ты моя. Я горжусь, что ты, как ученица, есть у меня. Ты умница. Давай. Я с тобой прощаюсь. Пока. Да? Значит... С руками буду требовать упражнения, с короговоркой буду требовать упражнения, да? Вот. А вы что, были на связи? Вы слышали? А картину слышали? Вера. Да. Анютка, давай, пока. Вот эти все вещи, давай. Двигай себя дальше. А я буду тебе только помогать. И буду... Буду очень волноваться, поняла, не поняла, сделала, не сделала. Обрадовала меня или нет, или огорчила меня. Потому что пока ты меня радуешь, я, я просто счастлив безумно, что ты своей работами меня радуешь. Пока. Пока-пока. Пока. Давай. Счастливо. Ой! Это верблюжонок или кто?